Привет! Если вы хотите массово получить данные из сервиса Алекса по списку сайтов, с этим справится Netpeak Checker. Для получения этих данных вам нужно добавить сайты в программу и выбрать параметры на боковой панели. Можете выбрать не только Алекса, но и другие сервисы для анализа, которых у нас больше 20, и нажать на кнопку Start. В интеграции с Alexa можно бесплатно получить количество ссылающихся доменов,